Обратились в компанию Землечист, чтобы наждачный участок 8 соток привести в порядок. Вот Приехали вовремя мастера, все весь бурьян скосили, мусор весь вывезли, идеально разровняли, все в общем, и утрамбовали, и все сорняки удалили. И землю, которую у нас там за от этого была от колодца целая куча, все это разровняли. Даже прям страшно ходить так красиво. Всем советую обращаться в компанию землечист.